Все нормально, не переживайте. блять сделан ты хотя бы предупреждай когда играешь в игру хорошо а то про может не заметить иногда как бы попасть под пиздюли кто-то и может если че если что у тебя маска балаклава ты девочка что ли? охуеть Культурность не да нет вот. и за это будут и девочка походу ну давай меня крой я игру вытянул, слава богу, что это не Двадцать 25 -е с нами один ездок, игру потеряем 25 -е. это не оверлдрилл, все нормально, давай расслабимся я лазер отключу. Так, как, куда рашить-то? Ну, вот, смотрите, здесь 15 человек стоит. Ну, ловите. Еще раз. Куда рашить-то? Рашить не получится. Меня зажали, нахуй. Я здесь сдерживаю удар. Меня Inspire поднимает. Наш что такое Inspire? Я тебе объясню. Inspire. Inspire это пацан, который О 25-й. Это Inspire. Аптеку поставьте, блядь. Только не мне большую аптеку надо. Я два раза упал, видели, да? А большой аптеки-то вот только вот лабушет. Давай, давай, давай. Лабушет. Мэрик, плиз. -э, О боже, блядь, мне пизда, походу. Ну дерните меня. Боли Мне нужна большая аптечка. Где она? Вэтэт. Я не вижу ее, нахуй. Бля, братан, ставь аптечку снизу, блядь. Я не вижу, мне не выйти, нахуй. 25-й, подяги сюда, пляс. Я по нулям. Нет патронов, нет аптечек. Его медик лечит нахуй, бля, пацаны, помогайте, по любому мне нужны патроны. Заебись. <с> ну я не в хуй, не в хуй, кстати. Не знаю, перезарядить, у меня патронов. Посмотрите в уровень. Патроны, патроны. Давай, давай, ставлю, давай, подтягивайся сюда. Ну, как говорится, классика жанра. А теперь, как говорится, диску-тейку. Чё там? Сломалась дрель, что ли? Охуенная хуйня. А я прыгну. В ч там? пошел ты вот такой блять снайпер сверху лопит, блять он снайпера я вот как бы чуть-чуть не учил сейчас вы что все нормально братан перезаряжаюсь чисто чисто чисто Мне нужны пацаны это патроны или гранатами заебили блять что там осталось нам по -у -у, снайперы еще мне жопу лупит нормально восстановились без проблем что там как что там что там что там е-мое ну давайте я в пиздану раз так вот классика жанра 97-й, давай сюда, это валей, не пизди. 20 секунд, окей. <laughs> ну я знаю, а что ты, блядь, ты переживал, что ли, за меня? Не переживай, братан, все нормально. держать строй до конца. Все норм. <laughs> Мы своих не бросаем, братан. Убегай сюда. Блять, братан, днес встречи, давай сюда вали, там и подтягиваться. Давай, давай, давай, давай, блядь, там где позорвут сверху, снайпера, блять. Хоксан, Хоксон, давай по любасу. Я не вижу тайзера, я его не вижу. нет, не про, так вот, как бы, дно дна. Классика жанра. Извините, но я, как бы, вам помощи, кстати, не пытался дать мне вот хорошо еще с прошлой карта на вертолете понравился из этого остался как бы только за тебя, блядь. Все нормально. Просто позволяет, нахуй, рамки, возраст. Да, да похуй, там, что там. Скинул. Про игры. Я ему не смог помочь, пацаны. Он умер как герой. Да не валим, просто меня крутите. Блять, он был с нами ну давайте хотя бы э, свечку <смех> ему задим, блять какую-нибудь да ты еще раз здравов... твой лупит здравовика то что за хуйня я последняя сумка осталась с оружием аптечками раскидались я оружие восстанавливаю как бы давайте как а тот -то у нас самого зе про а нет как бы за провод, ты не переживай, я его угоманю сейчас, у меня есть скилл тоже тот. Потому что уровень позволяет, не переживай. Я надеюсь, мы с тобой больше не встретимся. Аким ака. Представляешь? Тут даже писать провода с попай. Ладно, мне Тайзер, смотри как. Я его заколочу только просто до смерти. за не так или что за про давай короче одного основ нужен струм от, отвалиться посмотри вот два заложника из них которых я взял он вот смотри с этой хуетой кого я могу взять заложником одного я а я вообще заложников я, я пленных не беру Видишь у меня акиба вторую? вот такая хуета я сразу не в Кого-то выручай кажется нахуй, поднимется. Как это за боссанный банк закрыть? А, через верх, пта, нихуя! вот это да, бля, ща поднимусь. погоди, я сейчас аптечку. в ноги он просто в небо зашел да и всякая хуйня все палец это кого поднимать а нужно мне дать мне перезарядиться мне патронов вообще это хуйня на, на как один так патронов давайте у меня последний под сумму только на, на вынос банка ребята по любасу я до туда хуй тоже забегу. Ну, давай я его возьму, чтобы не убить. Тихо, тихо, тихо. Я ж просто Давай, сука, я его убью. Бля, дабил снайпера, кстати, из ратомета. Нихуя. Да, нормально, братан. Не, не до снайпера. Снайпера здесь трое сидят. Из Пайерты, Сюда беги, муха ты. Зеленая, бля Из Погоди, погоди, брата, братан, перезарядился. Что там освобождаю этого пидора? Или он? Хостинг. Хостинг, вы за тебя игру проходит. Ваня, парься, нахуй как бы. Все нормально. Я перезаряжаюсь, вот публично здесь стою, перезаряжаюсь, не переживаю. все нормально. Без лозил прицелов даже, представляешь, какой скилл. Так хули мне еще долго нахуй вас выручать-то, пацаны? Мне патроны, если что, нужны. Это края, пацаны. Давай оставить по любасу. Пацаны, не парьтесь, я главный, здесь все чисто. Я даже лазер не включаю, все нормально, я сверху могу попрыгать. Все нормально, пацаны, 25 уровень не тот. Пошел а ты нахуй, козел, на тебе пулю. Я, я постараюсь подняться, но мне нормально, хуйня. Чтоб ты сдох, пизарас на моих похоронах. Что там, сколько сумму-то кидаем? Блять, давай-ка ты не жадничай, если чё. Я воспринимаю 5, а остальные, как бы, что там, Сколько денег. есть 7 бартеша а чё жадность из-за чего такая объясни мне Почему такая жадность вот мне непонятно какой-то ты 25 ты что-то там помогаешь нахуя у меня денег на несколько миллиардов так, так за, за чего ты помогаешь ты ему у меня миллиарды денег блять ну давай жадина поднимем тебе я аптечку возьму если вы не против топчика поставил я спрашиваю объявил стоял Никто не течет будут, не будут трогать Бля, все нормально не переживать снайпера мой косяк садись согласен снайпера блять не нравится мне сука садят Четыре выстрела по мне пошло уже. Пять выстрелов пошло. Снайпера это мой косяк. Согласен. Но теперь я вроде ровно. А Снайперу здесь вроде нет. Только я и пройти к вам не могу. Все нормально. Дыра. Вижу. Ну блядь. Ну да хусим, побежим. Погоди здесь. Сейф есть. Скилл есть. Вот сейф. Погоди. Дрель. Блядь. Вот. Не-не-не. Э, э, бич, погоди. Он же жадный должен быть. СССР. СССР, ты же жадина самая. Давай его, давай, подтягивайся. Я подержу чуть-чуть. Мне патрон на до жопа нахуй. Давай, подтягивайся. Ты же, интересно, что в сейфе? Интересно, я сейчас вы, вылечу этого. Говноеду, нахуй. Давай, что в сейфе, интересно? Я лазеры включил даже. Поднимайтесь, пацаны, не парьтесь. Не не переживайте, у меня гранатомет, вот, вторая рука-то, я мою, я съест рулю. Скажи в чате или